Всем привет! Вы на канале Таро Тайны Попаса. Сегодня хочу сделать расклад на тему истинное отношение человека к вам. Загадывайте кого угодно, и мы посмотрим, как же этот человек относится к вам. Расклад будет на две позиции. Итак, как загадный человек на самом деле относится ко мне. Первая позиция – Вторая позиция первая позиция и вторая выбирайте свой вариант включайте свою интуицию а мы начинаем так начнем с первого варианта как ко мне относится загадный человек здесь человек считает что вы над ним имеете большую власть он считает, что вы им манипулируете, изобнали его в какую-то ловушку. И он пытается понять, добро это или зло, хорошо это или плохо. Давайте уточним, что еще думает о вас загаданный человек. Скорее всего, этот человек находится где-то у вас дома. То есть это может быть родственники, это может быть муж, брат, сестра, родители. Возможно, это парень, с которым вы проживаете. Возможно, это касается дома. Еще. Ну, он считает, что этот человек считает, что вы можете как змея, то быть добрый, то можете где-то из под тишка его кусить. Поэтому он считает, хорошо вот это или плохо. То есть он делит добро и зло. Можете быть домашний добрый, белый, пушистый. А можете быть вот такой вот змеюкой, который может из-под тишка тяпнуть. Еще. Вот человек хочет трудиться. Трудиться над э, восстановлением вашим, ваших отношений. Восстановление баланса в ваших отношениях. Возможно, вы часто ругаетесь с этим человеком. Возможно, вы часто ссоритесь. Вот он хочет прийти в баланс. И давайте посмотрим совет, как вам вести себя с этим человеком. Ну, здесь надо искать какую-то альтернативу. Стараться не, не выходить из себя. Если где-то вам что-то не нравится, проще поговорить с человеком. Еще. Еще. Да, не проявлять свою силу, не показывать, что вы сильная, а быть с этим человеком наравне. Что тогда? Ну, тогда снимутся оковы на вашем общении. Возможно, оно будет более теплым и приятным. Это был у нас первая позиция. Теперь давайте посмотрим, что у нас по второй. Что же думает о нас загадный человек? Здесь... Возможно, вы что-то сделали неправильно в отношении этого человека. И он сейчас себя ведет абсолютно так же, как вы с ним. Возможно, даже еще хуже. Но есть какая-то дорога, ведущая к восстановлению этих отношений, этого общения. Давайте уточним еще. Человек в мыслях прокручивает, как восстановить с вами общение, как сделать так, чтобы как бы ваши отношения наладились. Первая-вторая позиция очень вецимят друг с другом к чему-то. Давайте еще посмотрим. А, возможно, вы этому человеку давали в долг, или наоборот, он просил у вас. И на этой почте вы с ним почему-то повздорили. Что хочет этот человек, что началась вас думает? Ну, это какой-то ваш друг. Он вам предан, но из-за из этой ситуации, которая между вами произошла, он расстроен, он боится. Ну и думает, что, возможно, общение, отношения с этим человеком, ну, как бы поставлен на паузу. Возможно, даже это точка в общении между вами. Давайте советуем, как себя с ним вести. Выметите все плохое между вами, если вы хотите продолжать общаться с этим человеком. Постарайтесь быть более терпимой. Еще. Выйти из какой-то зависимости может быть, возможно, забыть про долг, который вы ему давали. Выйти, выйти из зависимости от... Возможно, вам нравится, когда вы ругаетесь с, друг, с другими людьми или, допустим, с этим человеком. Постараться, постараться убрать эту зависимость и, и прийти в радость с ним. То есть найти баланс, помириться, забыть, возможно, про долг, ну и радоваться жизни. Вот такой у нас сегодня был расклад. Всем спасибо за просмотр. Приходите на канал. Также на канале у нас проходят онлайн эфиры, на которых сейчас Таролог Ксения час или два проводит онлайн расклады. Пока вопросы бесплатные. Можете задать один вопрос Тарологу в прямом эфире. Будем вас ждать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.